Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на прямом эфире! Тема нашего сегодняшнего эфира довольно интересная. Это открытие бизнеса своего собственного. Для того, чтобы открывать свой бизнес, конечно же, нужна психологическая готовность быть к этому, к открытию своего бизнеса. Существует распространенное мнение, что если человек открыл свой бизнес, то он сто процентов будет успешным. Это, на мой взгляд, заблуждение, потому что наличие бизнеса не дает гарантии того, что он будет успешный и что точно человек поднимется и будет зарабатывать большие деньги. С моей точки зрения можно найти себя и на наемной работе. Поэтому я считаю, что бизнес нужно открывать тогда, когда вы понимаете, что вы очень сильно этого хотите, и вы к этому готовы. Само наличие своего собственного бизнеса имеет огромное количество подводных камней. Знаете, как в офлайн-бизнесе и в онлайн-бизнесе есть свои преимущества и недостатки, точно так же есть преимущества и недостатки в своем собственном бизнесе. Много преимуществ, но и сложностей тоже хватает. Следующее, на что нужно обратить внимание и что, о чем помнить, что просто так открывать бизнес, потому что вы просто этого хотите, этого мало. Желания мало. Нужно быть еще подкованным и понимать структуру бизнеса, что она в себе подразумевает. Как управлять этим бизнесом, как управлять персоналом. Это все-таки специальные знания, которые тоже нужно учитывать. И, конечно же, в разы у вас повысится шанс стать успешным, если вы будете в этих вещах разбираться. Следующее, о чем я хочу сказать, что обозначить. Мне задали вопрос там. Как, можно ли открыть бизнес без вложений? Можно, но это будет медленно и тяжело, вот правда. Потому что, если есть деньги на бизнес, то, конечно, с этим гораздо легче. Так вот, я считаю, что хорошо бы иметь капитал на развитие этого бизнеса, понимать, сколько этот бизнес будет тратить денег на себя, на свое развитие, и иметь еще про запас 30% на всякие непредвиденные обстоятельства. И что еще, как рекомендацию я бы обязательно озвучила, это иметь план Б на тот случай, если у вас что-то пойдет не так. Что вы будете делать, если ваша задумка не удастся? куда вы пойдете чем вы будете заниматься лучше всего иметь именно так называемую подушку безопасности для того чтобы вы были в безопасности на тот случай если произойдет что-то непредвиденное ну вот непредвиденное например были бизнесы до середины девятнадцатого года вернее двадцатого года до да, когда а, вроде бы бизнес должен был быть хорошим, успешным, удачным, но произошли ограничения для всех людей во всем мире в той или иной степени. И там, где бизнес давал хорошие перспективы, почему-то он прогорел, да, или потерпел очень большие неудачи. Или вот, например, я не знаю, как, где в других каких-то городах и странах сейчас, но ну вот, например... В одессе весь июнь был очень дождливым и холодным и я прямо смотрела на бизнесы, которые пляжные, скажем так. Да, и мне тоже кажется, что они очень сильно пострадали, потому что не было того количества туристов, не было того количества посетителей, которые ожидалось и ну, в общем все имеет, свои какие-то нюансы, которые необходимо учитывать. Просто так с бухты, брахты окунаться в бизнес. Это, ну, как минимум, знаете, легкомысленно. Вот как-то так, чтобы другое слово не сказать. Итак, я начинаю отвечать на ваши вопросы. Можно ли научиться на чужом опыте? Конечно, можно только нужно правильно эти уроки учить. Я считаю, что сейчас как раз очень благоприятное время, когда очень многие рассказывают о том, как они бизнесы выстраивали, и учиться у них, у успешных людей, принимать их опыт, ну, это очень здорово. Следующий вопрос. Купила франшизу «Переработка пластика», буду продавать «Как понять, что не пожалею, но без денег трудно очень? Сколько можно ждать доходов, чтобы не закопать себя в долги?» Сложный вопрос. Вы купили для чего франшизу? Для того, чтобы перепродать – это одна стратегия. Для того, чтобы на этом зарабатывать – это другая стратегия. вообще? Когда вы покупаете франшизу, ну, по крайней мере, грамотная франшиза, да, это когда вы имеете поддержку от людей, которые вам эту франшизу продали, и там они вам дают четкий, четкую стратегию, четкий план, и поддерживают, и обучают, и подсказывают, и помогают, что делать для того, чтобы вы были в прибыли. И когда покупается франшиза, вы сразу понимаете, сколько денег у вас уйдет на развитие, и когда вы начнете получать прибыль. Вот. Ну вот. то есть мне кажется, тут в вопросе кроется именно вот эта э, самая нехватка информации в тот момент, когда вы франшизу покупали. Ну и сколько ждать, чтобы не закопать себя в долги, это в зависимости от того, насколько полная ваша подушка безопасности. Когда она уже подходит к концу, значит надо уже что-то думать и уже пора продавать срочно. Так, Следующий вопрос, тоже очень интересный. У вас все вопросы интересные, спасибо вам за это. «Среди многих есть какое-то брезгливое отношение к бизнесу онлайн. Как у себя убрать этот блок, стать инфо-цыганом, потерять уважение коллег? У меня это из серии «Хочется и колется».». Слушайте, но ну это ограничивающее убеждение. Я для этого предлагаю марафон автор жизни. Я там очень много даю на проработку таких вот ограничивающих убеждений, упражнений. И если вы считаете, что вы делаете что-то не то, что-то неправильно, если вы считаете себя инфоциганом, да, то есть что вы обманываете людей, то причем здесь уважение коллег. А если вы считаете, что вы делаете правильное дело, что вы помогаете людям, то это никакого отношения не имеет к инфо -цыганщине. То есть, это исключительно ваше внутреннее восприятие, самовосприятие. Так, Следующий вопрос. Как найти свою нишу? Много было тоже вопросов похожих. У меня по этому поводу есть прекрасный марафон, который называется «Ключ к себе». Сейчас он будет переименовываться. Следующий вопрос. «Как перезагрузиться? Более семи лет мой мини-бизнес на одном и том же месте. Как на рельсах? Ни вправо, ни влево». Тут нет вопроса, да, это просто утверждение, но если предположить, что тут… А, пардон, как перезагрузиться? Да, вот вопрос. Я так понимаю, что не просто перезагрузиться, а хочется, чтобы бизнес развивался. Давайте мы вернемся к цитате моего любимого Альберта Эйнштейна. Если совершать все время одни и те же действия, то глупо ожидать получить другой результат. Для того, чтобы получить другой результат, нужно совершать другие действия, начать совершать другие действия. Что можно сделать? Можно изменить стратегию развития. Можно нанять других сотрудников. То есть нужно что-то сделать по-другому не так, как вы делаете это сейчас. И можно найти еще человека, который со стороны посмотрит на ваш бизнес и покажет вам точки развития. То есть провести аудит вашего бизнеса, и вам человек со стороны сможет рассказать, как можно расшириться. Можно расшириться в ширину, открыть, например, несколько новых филиалов или один новый филиал. Можно расшириться в другую сторону изменить линейку продуктовую например ну и так далее то есть точек роста можно найти много если пригласить человека со стороны если вы не видите своего развития ну и я за то чтобы делегировать еще так следующий вопрос у меня на данном этапе жизни нет ни материальных ни физических ни экспертных возможностей на бизнес «Почитав пост, я задала себе вопрос, почему я не хочу свой бизнес?» И мысли пришли такие «родственники мужа сядут на шею». Вот прекрасный вопрос по поводу вот «у меня нет физических экспертных возможностей на бизнес». Да, тут, тут два ответа у меня. Во-первых, вам не обязательно продавать сам, самих себя, если мы говорим, например, об инфобизнесе, да, то есть вопрос похож о том, что это про инфобизнес, вы можете продавать других экспертов, не обязательно продавать самих себя. Есть такой вид деятельности, когда вы собираете экспертов, людей, которые делятся какими-то очень полезными знаниями, запаковываете их продукты их продаете. То есть, если вы считаете, что вы не можете выступать, возьмите другого человека, которого вы будете продавать. И второй вопрос. «Родственники мужа сядут на шею». Это прекрасно то, что вы до этого докопались, потому что это ограничивающее убеждение. И с этим стоит поработать. Можно в психотерапии, можно на марафоне «Автор жизни». Следующее. Как быть, когда окружение обесценивает идеи и не поддерживает желание открыть бизнес? Отличный вопрос. Окружать себя теми людьми, которые будут вас поддерживать и э, ценить то, что вы говорите, и помогать вам в этом. Вот так. То есть, значит, что-то не то с окружением. Если мы говорим о близких родственниках, ну, окей, вы их не денете никуда. Окружайте себя друзьями, которые будут вас поддерживать. Так, следующий. Тоже очень классный вопрос. Тоже были похожие вопросы. Действительно ли не стоит вписываться в бизнес с родственниками-друзьями? Значит, моя точка зрения вот какая. Вы можете вписываться с родственниками и друзьями в бизнес только при условии, если у вас будут четко прописаны бизнес-процессы, когда у вас будут четко прописаны все обязанности, если у вас будут отдельно деньги, которые... В бизнесе вращаются, если вы будете отдельно каждый из членов семьи получать зарплату за ту деятельность, которую вы ведете. Например, вы работаете бухгалтером, муж работает, не знаю, логистом, подруга работает продавцом условно. Да? Каждый из вас получает свою зарплату, как если бы они работали на наемной работе, а потом уже вы как собственник можете взять часть от прибыли которая тоже будет отдельно оговорена и это все будет задокументировано в договоре и так далее. вот в таком случае то есть если у вас жизнь отдельно дружба отдельно семья отдельно а бизнес отдельно тогда почему нет тогда это вполне возможно Так следующий вопрос. «Есть давно желание открыть свой бизнес. До сих пор никак не решусь. Почему такой барьер?» «Как решиться, наконец, открыть?» Ищите свои страхи, ищите свои ограничивающие убеждения. Это марафон автора жизни вам в помощь и ключ к себе. «Как побороть лень и страх? Ведь инструменты сами идут в руки». Значит, вот тоже очень много звучало фразы, много раз звучало, звучало это слово в вопросах. Побороть. Вот все борются со всем. Бороться не нужно. Нужно докопаться до этого страха и ответить себе на вопрос: что этот страх вам дает, от чего он вас оберегает. То есть страх же он для чего-то нужен человеку, да? он подсказывает, где может таиться опасность. Бороться с этим не нужно а трезво посмотреть на эту опасность и ответить себе на вопрос, что вы можете сделать, чтобы этой опасности избежать. Это все пошаговая такая стратегия, а просто закрыть глаза, вот так вот и побежать бизнес открывать, потому что я делаю вид, что мне не страшно. Это вот тоже легкомысленное поведение. Не надо бороться. Найдите этот страх и ответьте себе на эти вопросы, получите урок. «Как перестать порываться, уйти из бизнеса обратно в найм? Напрягает нестабильность дохода и необходимость постоянно принимать решения? Может, это не мое, Тоже отличный вопрос». Если вам в найме хорошо, если вам важна стабильность и отсутствие принятия решений, то почему бы и нет? Значит, растите в найме. Это как вариант. Ничего плохого в этом нет. Я не вижу в этом ничего плохого. Есть люди, которые зарабатывают прекрасно большие деньги, работая в найме. Вот но и с другой стороны, если у вас что-то не получается или если есть у вас такие вещи, которые вас сильно беспокоят, найдите себе сотрудника и поставьте его на должность, например директора, которому в кайф принимать решение. наймите себе маркетолога, который будет, пропишет вам стратегию, будет этой стратегии следовать, и тогда у вас будут стабильные доходы, которые будут только расти. То есть если у вас нестабильные доходы, то скорее всего, что этот бизнес не так уж успешен, как хотелось бы, как вы строили себе сначала план. Доверяйте сборку мебели профессионалам. Если у вас что-то не получается, найдите человека, который поможет вам решить ваш вопрос. Безусловно, ему нужно заплатить, но, скорее всего, он принесет вам гораздо больше денег в итоге. Можно договориться с человеком, бывают такие случаи, можно найти таких людей, которые знают как, видят в вашем бизнесе перспективу, и согласны, например, получать проценты от прибыли. Это тоже как выход, если вы не можете сразу заплатить ему в определенную сумму, например. Это просто как варианты решения. А можно уйти в найм, тоже в этом ничего плохого нет. Так, следующий вопрос. Мы с сестрой и подругой организовываем производство растительных вкусно полезных десертов в самом начале пути. Как нам правильно распределять доход? которого еще нет и как блин без страха привлекать инвесторов много идей а опыта нет и как-то страшно или инвесторов я не знаю как правильно Но прошу у меня у вас прощения если я что-то какое-то слово скажу неправильно так значит как правильно распределять доход прописываете договор и определяете ну когда доход будет, определяете, как вы его будете делить, тогда всем будет спокойно. Я вам рекомендую еще прописать расходы, потому что, если вы в самом начале пути, наверняка будут ситуации, когда кто-то вкладывается деньгами, кто-то вкладывается умом, например. Да? И это тоже следовало бы прописать, как вы это будете решать. без страха привлекать инвесторов. Надо определиться, что вызывает у вас страх, чего вы боитесь, чего вы боитесь. Договаривайтесь с инвесторами, точно так же заключайте договор. Много идей, опыта нет, страшно. Страшно именно потому, что нет опыта. Читайте, изучайте, смотрите на успешных, Учитесь у них и проходите курсы ведения бизнеса. Ну вот, как-то так. Всему можно научиться. Я прекрасно вас понимаю, что страшно. Все можно решить. Так. Такой длинный тоже вопрос. Я его отметила, что хочу на него ответить. Всегда хочется приукрасить свои достижения и обесценить чужие, правила, При этом только пять процентов решаются создать свой продукт. Итак, как побороть вопросы коллег, друзей и серии "А вот Машка уже директор, а ты все в Инстаграм сидишь"? И как соврать, что все хорошо, или все же продолжать развивать себя параллельно с работой, говоря, что всему свое время? Я вас искренне приглашаю на марафон автор жизни. Вот прямо от души. Вы там увидите ответы на все свои вопросы, потому что у вас явно тут сквозит вот это вот э, оглядывание на чужое мнение. Знаете, есть очень прекрасное такое высказывание, я его использую в авторе жизни, что служанки не выигрывают, э, принцессы не проигрывают, а вот Королевы не соревнуются. Понимаете? То есть, если вы делаете свой бизнес с душой, на каком бы этапе развития вы ни были, то вам должно быть все равно, что говорят ваши коллеги, что думают и так далее. Как есть, так и есть. Хорошо, хорошо, плохо, ну так это только ваши ощущения. Все равно найдутся люди, которые будут вам завидовать. И будут завидовать тому, что вы сидите, все еще сидите в Инстаграм. И ну, я сижу в «Инстаграм» и как-то не страдаю от этого. Хотя, знаете, тоже сталкиваешься порой с тем, что... Особенно, когда мой бизнес только-только набирал обороты, и ко мне приходили сотрудники, были такие высказывания от их близких родственников. «Ты что, не можешь нормальную работу себе найти с офисом, чтобы ходить на эту работу, ездить, приходить?» сидеть с 9 до 6 или там с 10, да, то есть, ну, как-то у меня какая-то работа ненормальная, сидеть все время в телефоне. Было такое, ничего. Хорошо, сейчас всем. Так, тоже вот классный вопрос. Подскажите, как открывая что-то новое, не бояться наплыва клиентов еще до их появления? Страх какой-то странный, согласитесь, безусловно, я согласна, но это... Довольно распространенный страх. Это про синдром самозванца. У меня уже пилотная версия идет. И когда он выйдет уже в большой эфир, я вас приглашаю. Ну, вот иметь план Б. Придумайте себе план Б, что вы будете делать, если у вас будет большой наплыв клиентов. Например, можно договориться со своими конкурентами, что если у вас будет большой наплыв клиентов, вы им их передадите. Например, вот у меня, когда было большой наплыв очных консультирований, когда я еще занималась очно, у меня были коллеги, когда я не могла взять человека в работу, я передавала их кому-то из своих коллег. Все довольны. Так, следующий вопрос. Стоит ли брать кредит для открытия бизнеса или лучше копить? Хорошо, если у вас есть деньги, и чтобы это было вашей подушкой безопасности на план Б или на план С, кредит брать можно, несмотря на то, что я против кредитов. Но я против потребительских кредитов, я против кредитов на телефон, например. Да? Но если это бизнес, почему нет? Когда вы берете кредит на бизнес, вы приходите в банк с бизнес-планом. Банк на этот бизнес-план смотрит, и если он видит, что ваш бизнес обещает быть успешным, то они вам дают деньги на это. Если вы отдаете себе отчет, вы все просчитали, прибавили еще 30 процентов, вы точно знаете сколько этот бизнес будет у вас съедать денег в процессе своего развития, тогда кредит брать можно, но лучше иметь уже опыт хотя бы в найме в этом бизнесе для того чтобы четко понимать, что куда пойдет и какие есть подводные камни.. Вот. Так, Вот следующий вопрос, тоже классный. «Зная то, что ты сейчас знаешь, какой бы вопрос ты задала 7 лет назад сегодняшней себе?» Знаете, 7 лет назад – это маленький срок. 7 лет назад я была уже успешной, и ну, нет того вопроса, который, на который я бы хотела получить ответ прямо вот 7 лет назад, который был бы для меня открытием. Вот. Но я тут хочу просто поделиться своим опытом, да, рассказать историю про себя, которую я еще нигде не рассказывала, <с> но это было в моей жизни. Я говорила на некоторых эфирах о том, что, когда я вышла в онлайн, с первого дня для меня это была точка невозврата. Я, кстати, вчера давала интервью на телевидении и тоже говорила об этом, что я сразу, когда выходила в онлайн... Я до такой степени была уверена, что я в онлайн буду успешной, что я сразу понимала, что, как бы мне тяжело ни было, я все равно буду взбивать эту сметану, пока я не получу масло. И первое время выхода в онлайн мне было очень сложно и материально в том числе, в том плане, что это вот так вот по щелчку доходов не приносило. Я там с первого своего марафона заработала 30 или 60 долларов. То есть это в месяц сильно мало, как вы понимаете. Да? И я в то время, когда вот начинала выходить в онлайн, у меня было еще. Ну, Во-первых, меня поддерживали мои бизнесы, которые очно у меня проходят офлайновые бизнесы, да, я оттуда таскала деньги. И кроме того, я еще в тот момент просто заняла таким бизнесом, начала шить муфты на ручки для коляски. Ну, начала шить, наняла швей. У меня было целое производство, и я продавала эти муфты онлайн по всей Украине. То есть я на этих муфтах очень хорошо выдерживала вот этот вот самый баланс для того, чтобы все эти деньги вкладывать в развитие моей тренинг-студии. Да? То есть, в принципе, можно считать, что это был тоже онлайн-бизнес, потому что это был интернет-магазин. Вот. Но, тем не менее, не знаю. вот про совет просто быть уверенной, идти вперед и помнить о том, что все это, если правильные делать шаги, то все равно с нежным комом все это начнет приносить все больше и большие деньги со временем. У меня дочка сейчас находится в таком положении, когда она сейчас самостоятельно выходит тоже онлайн работать. и тоже бывает непросто, и расходы большие, доходы не такие большие, как хотелось бы. Вот. И, тем не менее, я говорю, все будет, не отчаивайся, только вперед и так далее. Так, следующий вопрос. Как понять мое ли дело? Я считала, что свое, когда нравится самой, и тогда другим тоже нравится и нужно. Но если нравится, но туго идет. Вечно какие-то события, сопротивления нет легкости, может, это знаки не твое, что-то в этом есть, но на сегодняшний день, вот именно в нашем современном обществе, во-первых, на каждый товар есть свой покупатель. Это вот у меня такое хорошее убеждение, расширяющее. Я и вам желаю тоже это убеждение себе встроить. Если у вас плохо покупают этот товар, вы пишете ⁇ туго идет ⁇ Ну, как-то идет, но если идет ⁇ туго ⁇ значит вы просто не нащупали свою целевую аудиторию. Вам нужно четче обозначить свою целевую аудиторию и давать на нее рекламу ⁇ узко ⁇ То есть, возможно, она у вас совсем узкая ниша. Найдите хорошего таргетолога, который сможет настроить вам рекламу именно на ваш продукт. И тогда у вас дело пойдет. Лучше. Тоже одна из самых распространенных ошибок. Делаю все сама, боюсь кому-то доверить, боюсь, что у меня украдут мой бизнес. Но эти страхи нужно прорабатывать, потому что чем больше вы делегируете, чем больше вопросов за вас решают именно специалисты, тем, лучше, чем, тем больше вы зарабатываете. Лучше, легче, больше и так далее. Вот. И э, тоже такой момент. Если вы делаете все сами, то это еще не бизнес. Бизнес – это когда у вас выстроены бизнес-процессы, есть руководитель бизнеса и есть э, исполнители, которые каждый знает, что ему нужно делать и выполняет свои задачи. Следующий вопрос. «Как найти идеи для своего бизнеса? Я регулярно смотрю ниши, не цепляет. Что-то доставать совсем из себя про личные проработки, коих у меня было много. Считаю, для профподачи такого нужно профильное образование психолога, которого у меня на данный момент нет, а хочется, очень хочется свое. Уже условия себе создала, максимально располагающие для создания своего, но не могу нащупать, что же именно такого должно быть. Внутренняя готовность действовать и делать есть. Осталось только понять, что именно делать. Знаете, я за то, чтобы делать то, что вы не можете не делать. Приглашу вас на марафон «Ключ к себе», потому что там вот этот вот поиск того, чем бы вам хотелось заниматься, прорабатывается очень качественно. Потому что делать лишь бы что-то, что вас не цепляет, это может быть привести к быстрому выгоранию. Так. Хочу открыть пекарню в поселке. Как вы считаете, входить в бизнес сразу с большими вложениями дорого и красиво? Или же напротив? начать с малого, условно, пирожков с киоска, прощупать рынок и развиваться постепенно. Если у вас много денег, вот реально много, и вы готовы открыться с большим размахом, то это можно сделать. Но я считаю, что умнее было бы действительно начать с малого, и когда у вас все пойдет, когда вы поймете, как это все работает, тогда уже можно масштабироваться, открывать филиалы, может быть, в разных поселках. Но вот масштабироваться это не значит открыть большой и красивый магазин, а масштабироваться вот в данном случае это пооткрывать много-много разных филиалов. Вы тогда точно будете понимать, сколько вам нужно тратить и сколько вы будете зарабатывать. Ну и можно, потом уже можно и красиво, и дорого. Знаете, вот э, те бизнесы, которые сейчас гремят, они же все начинали с каких-то маленьких, э, с малого начинали, вот так. И это безопаснее, на мой взгляд. «Как с точки зрения психологии необходимо строить общение с клиентами? Существует масса рекомендаций, и чаще можно услышать такую «всячески уходите от прямого озвучивания цены и считайте стоимость услуги, когда полностью обговорены все моменты заказа». Насколько это верно? Я не знаю, какая у вас ниша. Возможно, есть такие ниши, которые подразумевают такой исход. Меня лично, как человека, не как психолога, а именно как человека, какая-нибудь волонтерную, такой подход бесит. Я считаю, что на любую сферу услуг или товара может быть прайс хотя бы с вилкой, там, от такой цены там, до такой цены, хотя бы приблизительно, чтобы можно было прикинуть. И я за то, лично я за то, чтобы цена, была четкая, ну или там хотя бы плюс-минус какие-то проценты. Понятно, что бывают такие услуги, когда это зависит от очень многого. Там, например, когда ты заказываешь, да даже когда заказываешь машину, да, базовая модель стоит столько, а потом ты начинаешь, я хочу такие шторки, такие фары, такую музыку, и цена ее меняется. Вот. Но ä, понимание какое-то, приблизительное. Уже есть, и вы можете эту цену регулировать. То есть покупатель, как бы, становится хозяином положения. Есть еще другой принцип: у меня, например, одна очень хорошая знакомая, и даже не одна, несколько там, энергетик и таролог, Они не озвучивают цену, они говорят: я спрошу у карт или я спрошу там у у своего подсознания вот сколько мне озвучат сколько вам нужно заплатить за консультацию вот столько я вам и скажу тоже хороший подход вот немножко неожиданный но как решение вопрос дальше как с нашим государством поддержкой в кавычках мелкого бизнеса удержать на плаву этот бизнес тоже крутой вопрос. Знаете, я не знаю, о ком государстве идет речь, я лично живу в Украине, плачу в Украине налоги. И ну, я считаю, что, что у нас все в порядке с государством. Вот правда. Вы же постепенно наращиваете свой бизнес. Вот в зависимости от ваших доходов вы потом и платите налоги. То есть. Я не вижу ничего плохого в государственной политике наших, там, даже, может быть, СНГ. Я не знаю там, особых подробностей там, в других государствах, но в тех государствах, скажем так, в которых я работаю, в которых у меня зарегистрированы предприятия, все хорошо. Вы в Европе не были еще, ну, не открывали свой бизнес, скажем так. Да, потому что там для того, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно платить очень большие налоги. Не просто большие, а очень большие. И именно поэтому как раз вот такое частное предпринимательство в Европе, оно... Не так уж сильно и прямо пользуется спросом, потому что там как раз очень легко и просто работать нами, получать хорошую зарплату, качественно жить, быть застрахованным, получать медицину там качественно, и так далее. Вот. А потому что если ты начинаешь открывать свой бизнес, вот там уже нужно соблюдать очень четко, очень строго, платить большие деньги и так далее. Поэтому не пинайте, не пеняйте на государство, все у нас все хорошо, правда. Так, как побороть страх и неуверенность, чтобы шагнуть в начало создания бизнеса, я уже отвечала на этот вопрос. Не боритесь. Не боритесь со страхом, не боритесь с неуверенностью, прорабатывайте, докопайтесь, что именно вас останавливает, и найдите ответ, что вы будете делать, если что если будет то, чего вы боитесь». Найдите себе ответ на эти вопросы. Так. «Все мои начинания нравятся мне, но встречаются другими холодно, холодно и без интереса. Отсюда полная растерянность, нужно ли идти дальше, или я берусь за то, что никому не нужно». Вот это то же самое про выявление своей целевой аудитории и продавайте это тем, кому это нужно. Но, знаете, грубо говоря, тренинг, если я свой марафон «Матрица стройности» выставлю таргет на людей с весом 50 кг, да, то вероятность того, что у меня его кто-то купит, будет очень маленькая. Ну вот, как-то так. «Как начать делегировать, если тебя поставили на руководящую должность, а коллеги являются выше тебя по знаниям, возрасту, опыту? Это больше касается работы, так как бы ту намного легче дается делегирование. Уборщицу, например». Значит, без обид, но я считаю, что... Смотрите, если вас поставили на руководящую должность, значит, руководство считает, что у вас есть потенциал, вы способны. Но вы по какой-то своей особенности этого боитесь, да? то есть вы видите, вы рисуете, пририсовываете людям качества, которых, скорее всего, у них нет вашим подчиненным. Как выходить в данном конкретном случае в вашей ситуации? Это вас спасут четкие должностные инструкции, что каждый из ваших сотрудников должен делать, что входит в их обязанности. То есть если вы руководитель, то вы не должны ходить и просить, чтобы вам сделали одолжение, а вы выдаете четкую инструкцию, что должен делать ваш сотрудник. Собираете собрание и говорите, перед нами стоят такие задачи, такие, такие, такие. Это делает Мария Ванна, это делает Наталья Петровна и так далее. То есть вы распределяете. Это возможно в том случае, если есть четкие долгосрочные должностные инструкции. Извините, я спотыкаюсь об свои зубы еще до сих пор. Ах. Ну и проработать, конечно, свои вот эти вот ограничивающие убеждения. Приходите на автора. «У меня бизнес. Зоомагазин плюс ветеринарный кабинет пять лет уже. Изначально открывала не я. Тот, кто открывал, ушел из бизнеса, я осталась. И вот тяну я его на себе. Бизнес убыточный. Сейчас продаю его. Как настроить себя на то, что я его продам?» Потому что я не верю в это сама. Наймите себе независимого эксперта, который сможет провести аудит вашей компании и сказать, где и что, и как можно улучшить. И просто вот трезво посмотрит на ваш бизнес со стороны. И тогда даже если вы ничего не измените в бизнесе, возможно у вас появится уверенность, что если тот новый человек, который придет, сделает вот этот, вот этот, вот этот шаг, то у него все пойдет. И тогда, возможно, у вас появится уверенность. А возможно, вы и сами захотите этот бизнес оставить себе и изменить. Но это не бизнес, скорее всего, это скорее всего, что самозанятость. Вот. Потому что бизнес это когда есть директор, процессы выстроены, все работает, каждый знает, чем он занят. Как преодолеть страх продавать? Установка с детства, что все торгаши не хорошие люди, без образования, а я хочу заниматься именно торговлей. Отличный вопрос. Берете и нанимаете себе человека, который не считает, что это что-то постыдное. А вы будете руководить, то есть вы будете со стороны наблюдать за тем, как кто-то продает. Ну, это как вариант, как выход. А вообще, конечно, поработать со своими установками. Ну, в психотерапию пойти, но это же чаще бывает сложнее. Проще же сидеть и бояться и считать, что что-то тут не то. Приглашаю на автора или на психотерапию. Психотерапию не ко мне. Так. Следующий вопрос: как собственнику разделять бизнес и личное время? Уходишь с головой бизнеса и развития, тут же провисает другая сфера из-за усталости и нехватки времени. И следующий вопрос: как правильно вдохновлять сотрудников? Про сотрудников чуть-чуть попозже отвечу, если не забуду. Вот точно так же, как, вы, как если бы вы ходили на наемную работу. Если вы руководитель, значит выделяете себе четкое время, четкий график и следуете ему. Представьте себе, что вы ходите на работу работать. Вот знаете, вот это вот считается, что если у меня бизнес, то я должен ему отдавать все свои силы и все эти соки. Это тоже, знаете, вот из-за неправильного отношения и к бизнесу, и к себе. И делегировать. Делегирование наше все. Помните, что одного человека всего лишь одна голова, две руки, две ноги, одно тело условно, и вы не можете одновременно быть в разных нескольких местах. А если у вас за это отвечает один человек, второй человек, вы им поставили задачи, проконтролировали в середине этой задачи, там в начале задачи, в конце задачи, спросили, чем тебе помочь, что тебе нужно сделать, потом в конце приняли работу. Вот это вам очень быстро, экспресс-метод экспресс делегирования полномочий. «Как правильно вдохновлять сотрудников?» Разговаривайте с ними, спрашивайте, разговаривайте ставьте общие цели. Собрали их и говорите «У нас задача, там, например, повысить на три процента торговлю. Как вы думаете, что можно сделать, что каждый из нас может сделать на своем месте? И пусть они высказывают свои идеи, и наверняка вы услышите что-то новое для себя. Так, так тоже похожий вопрос. Люди не приходят на мои проекты, клиентов очень мало. Вы, значит, неправильно стучите в свою целевую аудиторию. Знаете, когда открывали, там, например, свой бизнес в оффлайне, грубо говоря, магазинчик на углу двух улиц, то тогда было довольно сложно привлечь именно свою целевую аудиторию именно в это место. Сейчас возможности практически не ограничены, потому что любой бизнес можно, часть бизнеса, по крайней мере, перевести в онлайн. А из онлайна достучаться до своей целевой аудитории проще простого. Надо просто найти грамотного таргетолога. С этим, правда, довольно сложно на рынке. Хороший таргетолог на вес золота, тем не менее, это все возможно. Следующий вопрос, стоит ли совмещать дело и семью или все-таки отдельно муж? Дело отдельно, муж отдельно. Я, честно говоря, не поняла этот вопрос, о чем речь. Если идет речь о том, чтобы вместе с мужем работать, то я ответила уже на этот вопрос. Каждый получает свою зарплату. Потом, когда вы все выплатили, все заплатили, на все уже деньги распределили, что у вас идет на рекламу, что у вас идет на зарплаты, что у вас идет на закупку продуктов. И если у вас осталась какая-то прибыль, тогда уже вы ее можете как собственники себе взять и между собой разделить это если вы работаете с мужем в одном бизнесе а если речь идет о том открывать ли вам бизнес если вы замужем то я не вижу ни одного препятствия в том чтобы совмещать семью и бизнес последние пять лет в своем бизнесе стою на месте он меня больше не вдохновляет, выставил на продажу, но внутренние страхи, что делать с деньгами, которые получу от продажи, присутствуют. Как их побороть? То же самое. Бороть не надо. Задайте себе вопрос «Что именно страшного в ваших страхах?», и ответьте себе на вопрос «Что вы будете делать, если эти страхи воплотятся в жизнь?». Найдите себе план «Б». Вот. То есть придумайте, что вы будете делать с деньгами. Просто деньги ради денег это такое себе, такое себе распоряжение ими. Потому что деньги все-таки хотят, хотят работать. И они начинают приумножаться тогда, когда они правильно вложены. У меня есть несогласие в отношениях с отцом и у сестры, и у брата, как это отработать. Это на психотерапии. Я вот прямо рекомендую вам на семейную психотерапию разобраться с отношениями и возможно у вас все наладится или можете начать с марафона Астр жизни потому что там вы тоже найдете огромное количество ответов на свои вопросы и очень многих меняются отношения с близкими прямо налаживаются на глазах как, когда вы с другими людьми вообще ничего не делаете вы им ничего не говорите, никак не влияете на них, просто работаете с собой. Так, «Как открыть бизнес без стартового капитала?» Это сложно, я говорила в самом начале, но это возможно. Есть в интернете очень много всяких разных курсов «Как открыть без стартового капитала», но помните, что всегда есть какие-то подводные камни, все равно за что-то приходится платить. Или же своим временем, или же своим, э, своими какими-то навыками, да, все равно обмен энергетически должен проходить. Поэтому это происходит медленно, без стартового капитала, но это возможно. Сейчас возможности для этого есть. Как мотивировать персонал, я уже говорила: как не поддаваться унынию? Если у вас опускаются руки, то это бывает, и я это понимаю. Возможно, это выгорание. Окружайте себя людьми, которые могут вас поддержать. Хорошо, если есть компаньон, который может вас поддержать тяжелую минуту и сказать вам доброе, ласковое слово. Ну а вообще по поводу уныния: у меня вот марафон Автор жизни 2. Там рассматриваются эти вещи. Можете, кстати, с книг начать. У меня же вышли две книги, автор жизни и автор жизни 2. И там все эти процессы тоже прописаны. И вы можете поделать упражнения оттуда. Так. Очень интересен вопрос цены за свои услуги, товар именно с психологической стороны. Как набраться смелости, чтобы не занизить цену или потом повысить цену? Страх потери клиентов. Первое, это приглашаю на квест-синдром самозванца. И второе, берите среднюю цену по рынку. То есть вот погуглите, сколько стоит эта ваша услуга. И возьмите средняя арифметическая. И ваша совесть будет чиста. И вы потом можете поднять цену. Это вот если так, чтобы безопасно и наверняка. Так. Как перебороть критику? Особенно, когда родной человек критикует, ругает. Как начать работать онлайн? Как перебороть критику? Бороться не нужно, прорабатывайте. Когда родной человек критикует, ругает, это, знаете, уже попахивает токсичными отношениями. Вот, То есть, когда человек критикует, а вас не поддерживает, если это супруг или родители. это, ну, В общем, это вещи, с которыми стоит работать именно. в опять-таки, начиная с психотерапии или, там, или начиная с марафона моего. Вот. А, окружайте себя теми людьми, которые будут вас поддерживать. Вот реально прямо найдите единомышленников, которые прямо будут вам говорить, да, ты молодец, да, ты все правильно делаешь. Вот. Но это как, вот, как, как вариант выхода из этой ситуации. А, и параллельно работать еще над своим отношением ко всему происходящему. Вот. А как начать работать онлайн? Гуглите, как начать работать онлайн и начинаете. Есть курсы специальные, которые готовят, помогают и подсказывают. Я так в двух словах не скажу, но я начинала, вот онлайн выходила именно таким образом. Я не просто сама все придумала, а я училась, проходила курсы, я смотрела, как другие курсы проходят онлайн и принимала какие-то методы, какие-то способы. Ну, многому научилась, там, как создавать платформу там, того же интернет-магазина, или на какой платформе проводить свои марафоны, выбирала, или там как давать рекламу, как писать рекламные объявления. Всему этому училась, и в какой-то момент я все это делала сама, а потом уже делала это при помощи специалистов. Но я не жалею, что я научилась очень многим вещам сама, потому что это мне позволяет, знаете, вступать в здоровый диалог, когда человек один говорит, что это сделать невозможно. А я говорю, нет, я знаю, что это возможно, потому что если бы я сама этого не делала в свое время, то тогда я, возможно, бы согласилась. Вот. Но поскольку я знаю и механизм, как это делается, и вообще как это происходит, это позволяет мне не согласиться с мнением, что это невозможно. Так, «Как научиться продавать свой товар-услугу? Я не умею продавать себя. Мне неловко, неудобно нахваливать свой товар или себя. Боюсь, что потом клиенты разочаруются». Прекрасный вопрос! Первое. На квест «Синдром совозванца». Второе. Найдите себе человека, который будет вас продавать. Сейчас тоже есть огромное количество курсов, которые выпускают продюсеров. Вот найдите такого продюсера, который с удовольствием будет вас нахваливать, а ваша забота будет только писать или, или создавать свой товар, и все, все будут довольны. Так... Как избавиться от страха к новому этапу? Как спокойно... Ну, страхи, да, страхи. Я уже отвечала на этот вопрос. Что в вашем понимании стратегии, насколько это важно в построении бизнеса? Мое понимании стратегии ⁇ это когда вы видите пути развития и как вы будете воплощать свое развитие в жизнь. Я считаю, что это очень важно в построении бизнеса, потому что если вы не знаете, куда вам идти, то вы придете неизвестно куда. Ну, вот как-то так. Поэтому... Важно. «Как решиться на новый бизнес после провала с первым?» Я считаю, что это отличный урок, когда у вас был провал в первом бизнесе. Вы можете учесть все свои ошибки, подстелить соломку, ответить себе на вопросы, на которые вы не ответили в первый раз и начать с новыми силами. Это, наоборот, очень круто! Я, например, благодарна всем ситуациям, которые были у меня неудачными, потому что это позволило мне в следующий раз совершить другие ошибки. Не избавиться от всех ошибок, а совершить другие. Но все равно было легче. Так. Как правильно делегировать обязанности и масштабироваться, как избавиться от ограничивающих убеждений, все делать самой, ограничивающие убеждения, welcome на марафон Автор жизни. Как делегировать обязанности? Ну, вот прямо пройдите марафон управления бизнесом. Ну, марафон, тренинг, я не знаю, что сейчас, да. Это наверняка есть. Найдите, начиная от бесплатных, и заканчивая какими-то там платными курсами. Этому всему можно научиться. Прописывайте обязанность. Я уже говорила, не буду повторяться. Так, «Как решиться на открытие своего бизнеса, и как объяснить это ревнивым родственникам?» Не надо никому ничего объяснять. Делайте то, что вы хотите делать. Приходите на марафон «Автор жизни». Королевы не соревнуются, понимаете? Они никому ничего не объясняют. Они просто идут и берут свое. В хорошем смысле. Вот я еще хочу, знаете, подчеркнуть все-таки. Я... У меня все марафоны, они построены э -э экологично. Вы научитесь стратегии вин-вин, когда всем хорошо в этих ситуациях. Вы не будете никого обижать. Вы просто будете успешны сами в себе, вы имеете опору на себя. И все остальные тоже будут считаться с вашим мнением. Это ли несчастье? «Если выгораешь на наемной работе, разве не будешь выгорать в своем деле? Как гореть, а не выгорать?» Слушайте, ну это вообще совершенно разные вещи. Когда вы работаете на наемной работе, вы воплощаете чьи-то мечты. А когда вы работаете на собственной работе, то вы воплощаете свои мечты. Поэтому ну, это попробовать. Пока не попробуешь, не узнаешь ответ на этот вопрос. «Ожидание и реальность. Пять детей. Как выйти из декретного отпуска?» Я не могу ответить на вопрос, как именно вам выйти из декретного отпуска, но вы можете поинтересоваться историями успешных женщин, которые имеют пять детей и у которых есть свои бизнес Такие женщины есть, их полно в инстаграм посмотрите на них. Вы можете, в конце концов, свой блог вести «Мамочка пятерых детей» на этом зарабатывает. Поверьте, ну, если правильно это все преподносить, то это может быть очень востребовано. «Какие требования к себе надо прописать, чтобы понять, что я готова и в силах открыть и вести свой бизнес?» Во-первых, ответьте на четыре вопроса, которые я озвучила в самом начале. И вот, знаете, тут я прицеплюсь к слову «требования». Не требуйте от себя! любите себя и исходите из слова «хочу». Вот. Что вы хотите делать и готовы ли вы делать то, что будет ли оно идти из вашего сердца, из вашей души? И для того, чтобы делать только то, что вы хотите, а что не хотите и не делать, приглашаю на марафон «Автора мира». Заметьте, я вас приглашаю не на финансовый ключ, хотя вроде бы речь про деньги, да? а именно на марафон «Автор жизни. Все взаимосвязано. Нужно иметь сначала внутреннюю опору, внутренний стержень, тогда все получается. Как побороть страх и стыд проявлять себя? Это синдром самозванца, квест. Так, еще на один вопрос, но ну, один-два может отвечу. Значит, два вопроса. Первый муж как партнер по бизнесу, я уже ответила два раза на него. И вот второй вопрос. Нужно ли внедряться, проработать в этой сфере по найму и только потом начинать? Вот этот вот опыт, если вы сначала поработали по найму, а потом уже глядя и учитывая ошибки прежнего своего труда, вы будете знать с чем вам придется сталкиваться, это отличный опыт. Я прямо это рекомендую. Нужно ли? Не всегда, но это очень-очень-очень хорошо. Это сильно повысит вероятность того, что ваш бизнес будет успешным. Так. «Какие ключевые компетенции в бизнесе или для каждого бизнеса свои?» Знаете, если вы решили открыть свой бизнес, я считаю, что вот ключевая компетенция это уметь руководить. Что такое руководить? Это ввести бизнес чужими руками. Вот этому стоит научиться. Вот. А потом вы нанимаете каждого специалиста с той компетенцией, которая вам нужна по ходу пьесы, как говорится. Давайте еще на один вопрос отвечу. Так. Работаю знаме, сил после работы нет, прохожу еще обучение, чувствую, что выгораю. Откуда брать силы? Откуда брать силы? Делегируйте. Только так. Один человек все сразу тянет, да, но вот выгорает, силы теряет. Поэтому или давайте себе отдых, или уменьшите темп, или делегируйте. Делегировать лучше. Вы тогда в разы быстрее начнете зарабатывать. Для меня время просто пролетело мгновенно. Я благодарю вас за вопросы. Большое вам за это спасибо. До скорых встреч! Слушайте меня, читайте, покупайте книги, приходите на марафоны. Будет интересно и полезно, обещаю! Пока-пока!